Привет, меня зовут Александр Олешков, я соучредитель консалтингового агентства Jusr Что мы делаем и как мы увеличиваем продажи нашим клиентам от 30% до 400, такая вот вилка у нас. Мы заходим командой в компанию на консалтинг там около полгода, год и больше. И как мы работаем наш весь подход. Первое. Сначала мы анализируем до того, как зайти в компанию, мы делаем аудит внешний. Мы смотрим, как живет рынок, какая ваша целевая аудитория и как с ней уже работают ваши конкуренты. Определяем 10 конкурентов топовых, понимаем, через какие рекламные каналы они работают, какую рекламу используют, какая для них отрабатывает лучше. В некоторых это возможно посмотреть. И все это в белой. кстати, смотрится, любой может посмотреть, если знает определенные инструменты, обладает экспертизой. Смотрим. Все сайты, которые есть у ваших конкурентов, как они отрабатывают, какой сайт больше нравится целевой аудитории, почему. Прозванивая менеджера по продажам, определяя, используются они скриптами или нет, как они дожимают встречу, как они вовлекают в продажу встречи и так далее. И так далее. Таким образом у нас получается комплексная статистика, данные, анализ рынка. После чего мы делаем наши выводы. Можем мы увеличить продажу вам 30-400% или нет? Насколько это возможно? Если мы видим, что да, реально возможно, потому что на рынке есть вот такие вот ниши, вот такие вот, еще рынок большой, либо рынок маленький, но мы можем сами вырастить вас до уровня там, бизона, который захватит все, это не проблема. Параллельно мы мониторим вашу компанию, определяя, что у вас уже работает, если у вас серая система делаете ли вы на сайте там, об тестировании, если у вас кол-трейдинг стоит, понимаете ли вы, какой канал, сколько приносит вам конкретно звонков продаж, сколько стоит каждый звонок для вас, с какой эффективностью работает каждый менеджер, есть ли система обучения и так далее. И так далее. Собрав все эти данные, мы сравниваем вас с рынком и понимаем, насколько вы попадаете в целевую или нет, насколько вы можете больше взять кусок с этого рынка. А после этого мы даем предложение по тому, за какую сумму мы сколько для вас сделаем конкретного результата, конкретных денег с этого рынка. И вместе с тесной командой в сотрудничестве двигаемся и достигаем результата. А сейчас, на данный момент, мы можем вести не больше четырех проектов, потому что это качественная комплексная работа, и она собирает огромный усок сил команды. И команда рассчитана на качественные четыре проекта. У нас есть место хлопнула да? ответ у нас есть место одного, это вышел четвертый довольный клиент, есть место еще на одного клиента, мы расширились на 30%, поэтому можем взять. Как мы хотим работать, с кем мы хотим работать? Мы хотим работать с ценностными компаниями, которые работают в экологичной нише. Там, где мы в связке с управленцем, а желательно с владельцем компании, тогда мы максимально приносим результат, мы переносим ценности, принципы, которые закладывались солнцем компании и все это внедряем на нижнем уровне бизнес-процесса. Таким образом мы схлопываем вот этот вот разрыв между собственником и тем, как бы он хотел, чтобы все было. И переносим его ценности, мышление, его эмоциональность в каждого менеджера, в каждый продукт и в каждую визитку. Все системно высчитываем и увеличиваем продажи. На данный момент мы расширили нашу команду процентов на 30. И сейчас мы можем взять еще одного клиента,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 Нам не интересно, если вы делаете не экологичный бизнес, то, что как-то напрямую, либо косвенно вредит э, стране нашим гражданам, согражданам нам напрямую, не вредите нам. Вот. И мы не работаем с компаниями, которые ну, нацелены на вот такие вот... Э, сложно это объяснить, это вот на встрече, понимаете, когда вот вы нам сделаете, а...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 По достижению, увеличения тебе продаж и счастья и радости. Я Александр Олешко. А вы можете связаться со мной, написав мне на почту, либо же в мой ФБ, либо же связаться, с, написав на, в компанию на менеджера а, Джуссер Все, я буду рад встрече и работе с новым другом, товарищем и клиентом. Пейте часть с молоком, это вкусный болезнь. That's what